Всем привет! Меня зовут Казимиров Андрей, и я в безопасности. Сейчас я нахожусь в одной из стран Европейского Союза, и в этом видео я бы хотел поблагодарить ребят из АЧК Беларусь за оказанную ими мне поддержку финансовую, моральную. Ребята присылали мне теплую одежду, еду в тюрьму, помогали моей семье, прятали меня и помогли с адвокатом, и помогли выбраться с территории Российской Федерации, Поэтому кидайте донаты на PayPal очка Беларуси. Будьте уверены, что эти деньги пойдут на благое дело и кому-то помогут. Спасибо, Очка, Живи Беларусь!